Уже не в первый раз к КФУ прибыла делегация компании «Ритек». Напомним, в ходе первого визита представители организации заинтересовались уникальная разработка ученых КФУ для определения направления распространения фронта горения. Для провели экскурсию по лабораториям химического института имени Будлерова, показали лаборатории термического анализа и внутрипластовой обработки нефти. Стоит отметить, что в некоторых из них в настоящий момент ведутся исследования, в том числе и по запросу компании «Ретек». В завершении встречи сотрудники Казанского федерального и компании Ритек обсудили дальнейшие планы работы по ряду совместных проектов. Анастасия Иванова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.